Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю ФГБУЦ Кименком Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Каким нормативно-правовым актом утверждена форма плана информатизации, сведения в котором отнесены к государственной тайне или содержат сведения конфиденциального характера? Форма плана информатизации, содержащего сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера, приведена в приложении номер три к методическим рекомендациям по планированию государственными органами мероприятий по информатизации и подготовке планов информатизации, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2016 года номер 402. Обращаем внимание, что такие планы должны представляться в Минкомсвязь России в бумажном виде с условием соблюдения необходимых мер обеспечения защиты информации. До какого срока необходимо представить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчеты о выполнении планов информатизации? В соответствии с пунктом 30 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365 Государственные органы ежегодно до 15 апреля года следующего за отчетным представляют Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчеты о выполнении планов информатизации за год, предшествующий текущему. Подлежат ли отражению в ГИС КАИ в отчете о выполнении плана информатизации сведения, которые отнесены к государственной тайне и или сведениям конфиденциального характера? В соответствии с подпунктом б пункта 6 методических рекомендаций по подготовке отчетов о выполнении планов информатизации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами российской федерации включая форму отчета о выполнении таких планов информатизации утвержденных приказом министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации от 12 марта 2019 года Номер 92. Формирование отчетов о выполнении плана информатизации осуществляется государственными органами в отношении сведений о выполнении мероприятий по информатизации, которые составляют государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации тайну. На бумажных носителях по форме отчета о выполнении плана информатизации указаны в пункте пять методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 марта 2019 года номер два.